Сегодня у нас очередной рабочий день. Вот, вчера мы купили Гольф, э, вот такую вот, четверку. И Mitsubishi Lancer. Mitsubishi стоит в другом месте. Никак я не обзойдусь своим гаражом. Все, что э, сдается, мне э, очень далеко, стоит каких-то дурных денег. А я пока что, как, ну не потяну э, оплату такую высокую, которую запрашивают. Поэтому приходится вот у друзей вот в этом Волчьем логове. Этот парк называется Волчий логов. Вам всем уже знаком. Он, вот приходится здесь пока не начались дожди работать. Ну, место классное, красивое. Птички поют, зелень. Но ну, как бы э, все равно э, в ближайшее время нужно приложить максимум усилий, чтобы перейти в гараж. Вот сегодня я попробую достать вот эту маленькую мятину. Вот видите, с помощью моего клеевого набора. Потому что очень много вопросов потому как все это работает, то есть, ну, увидеть-то увидели набор, а как он работает, не всем понятно. Сегодня будем развеивать мифы о ПДР, вытянутые царапины, то есть их не удалишь полностью по нулям. Но попробую приподнять чуть-чуть эти вмятины, чтобы они так вот безобразно не смотрелись. Элемент крашеный, поэтому надо действовать очень осторожно. Вот. Ну, хотя бы чуть приподнять, чтобы уже так вмятина в глаза не бросалась. Я думаю, что это получится у нас. Посмотрим еще вот эту вмятину, чуть приподниму. Опять-таки тут, тут ребро держит. Ребро это всегда такое трудное место. Но чуть-чуть, я думаю, смогу его достать. Клюшки с собой не взял, но даже гладилка и клеем, я думаю, что что-нибудь получится сделать. В остальном, ну вот так вот машина, не, не сказать, что очень такая опрятная. Кузов по-нормальному, под перекрас, ну потому что... Хотя нет, почему вот эту дверь перекрасить. Но видите, вот такой цвет снежная королева. Все, кто имеет представление о малярке, они знают, что это такой за ужасный цвет. Вот. Его попасть в тон, это надо быть просто виртуозом или, или счастливчиком. А так, машинка довольно неплохая. Вот, свеженький такой салон. Это 1.4 16-клапанный бензин. Цифровой кондиционер, то есть климатроник. Это очень такая крутая опция. Ее люди очень сильно любят. Кондиционер, он является такой своеобразной ее фишкой. Любой машине нужно выделить, подчеркнуть что-нибудь такое, что привлечет к себе внимание. То есть вот в ней это кондиционер. Я в анонсе прямо так ярко выражу то, что машина с цифровым кондиционером, с климат-контролем. Вот. А также это могут быть... Парктроники, которые вы поставите сами, китайские, вот, они неплохо работают Бывают, конечно, с ними тоже проблемы, но цена вопроса там такая минимальная И это как бы уже опция, то есть человек, оба -на, пусть это будет там восьмерка, жигули, семерка, неважно Раз, такая старенькая машинка даже, а у нее вот парктроники есть Особенно девушка -то заинтересует То есть в каждой машине вы должны создать какой-то изюм Вы должны придумать то, что привлечет к себе внимание То есть машин масса, а авторынок он переполнен Выбор огромнейший, и клиент из всей огромной массы машин должен выбрать именно вас, должен а, именно на вашу машину обратить внимание. А, нужно грамотно составить анонс, нужно а, заострить внимание на нужных моментах. То есть не на там всякие глупости, там музыка, там музыка есть у всех. Глупо покупать машину из-за музыки. А вот такой момент очень полезный и важный. Вот на него внимание заострите. Сейчас поставлю разогреваться клеевой пистолет и начну потихонечку с этой машиной заниматься итак я надеюсь что будет видно вот мы сейчас поднимем машину на домкрат и проведем диагностику что же там за такие штуки страшные главное будьте всегда внимательны чтобы не попасть на э, поломанную рейку или рейку которая вот-вот умрет это стоит очень дорого очень трудно ее менять Ну, для того кто не имеет представления о, о механике э, рулевую рейку поменять это довольно проблематично поэтому будьте всегда внимательны с рулевой рейкой поиграйте рулем послушайте нет ли стуков, когда вы рулем вращаете так быстренько, так, так, так. Потом во время движения, если стуки сдаются в руль, то это может быть причиной того, что рейка уже кончается. Вот Очень-очень внимательно к этому относитесь. Рулевая рейка это очень важно. И всегда заостряйте внимание именно на этом моменте. Это один из дорогих и труднодоступных узлов в машине. Еще один момент. Если вы новичок, приучайте себя работать в перчатках. Те, кто с самого начала к перчаткам не привык, им потом очень трудно бывает в них работать. Это очень плохо. Руки сбиваются постоянно в ссадинах, в мозолях. И как бы человек уже потом, если он привык работать без перчаток, даже с годами он категорически не может их использовать. Поэтому, если вот вы начинающий автолюбитель, с самых первых дней одевайте перчатки и работайте в них. Так вы сохраните свои руки в нормальном виде они у вас не будут побиты, не будет мозоли, и э, вот это только выигрываете. Берем колесо, заверх и за низ и покачиваем. Ай-яй-яй-яй, это амортизатор. Это амортизатор. То, чего я и боялся, у машины опора амортизатора э, изношенная и стучит. В принципе, я подозревал, что это э, опора у гольфов, у Фольксвагенов это одно из самых слабых мест. Опора амортизатора выходит из строя очень часто. Даже в Европе. Представьте себе, что творится в России с ее плохими дорогами. Вот я уже несколько раз сталкивался именно с этой проблемой. Когда выходит из строя, когда изнашивается опора, и машина просто страшно гремит. Такое ощущение, как будто там, не знаю, у вас под капотом ванна железная, и в ней огромный булыжник катается туда-сюда и, стуч... и... и издает ужасные звуки. Как мы определили, что это амортизатор? Вот вот при, при покачивании стойка прямо явно, вот слышите, наверное, прямо явно болтается, то есть очевидно идет сверху стук. Это, в принципе, лечится замена чашек и все. Но процесс не сказать, что очень уж трудоемкий, но а, не такой простой, скажем так, как замена шаровой опоры или наконечника. Нужно снять стойку амортизатора, вынуть ее. А, Саму пружину нужно сжать, потому что она находится в взведенном положении. Ну как бы работа есть, пусть не такая огромная, но, э, как я уже говорил, намного сложнее, чем просто снять шаровую или наконечник и заменить. Ну, потому что шаровая это один большой болт и три маленьких. Открутил, вставил новую, закрутил и все. Наконечник то же самое. Катагайку ослабил, посчитал витки, чтобы не ехать на развал. Снял наконечник, поставил новый и поехал. Ну если там вдруг э, совет схождения заехать... Э, развальщику и все проблема решена а тут э, это нужно снимать колесо откручивать стойку вот вынимать ее сжимать пружину ну как бы будьте готовы всегда к трудностям то есть не надо постоянно рассчитывать на то что машину купил помыл продал многие в своих комментариях э, пишут почему ты не занимаешься свежими хорошими машинами которые там могут принести тебе э, хорошие деньги я вам отвечу так на этот вопрос э, покупая машину за 300 евро ты выигрываешь в разы больше, чем покупая машину за 3, за 13 и за 30 тысяч евро. Потому что вложив 300 евро, ты можешь выиграть 500, 1000 иногда. Конечно, не часто, но такое тоже бывает. И вложив 3000, ты выигрываешь 500 евро. Разница очевидна. Лучше купить 10 машин по 300 евро и из каждой выиграть по 200, по 300, по 500. Но проблема в том, что они не всегда попадаются. То есть я особо не гурман в этом плане. Я покупаю то, что имеется на рынке из чего я могу э, выиграть какую-то там определенную сумму. То есть если я буду выбирать, там только свежие машины, или только дешевые, или только дорогие, то как бы у меня не будет идти бизнес. Нужно быть мобильным и ориентироваться по ситуации. Появилась дешевая машина, купил дешевую, поработал, вложил туда усилия и, и время. Повезло, попалась какая-то машина, э, или с маленькой проблемой, или вообще без проблем, которую нужно просто было почистить там и привести в порядок. Купил ее, здорово, прекрасно. То есть, вот надо просто трудиться, и все будет нормально, все получится. Сейчас пойду на, на другую сторону, но там э, процедура аналогичная. Когда вы беретесь за верху колеса и, и качаете, вот тут, тут стук идет сверху. То есть, это, это опора амортизатора, это понятно. Но э, бывает также стук, который идет от ступицы. В этом случае э, разбита шаровая. И бьет она. Когда мы качаем машину вправо и влево, если есть отчетливый стук, значит изношен рулевой наконечник. Покрутив колесо и послушаем его, мы поднимаем жив ли подшипник и есть ли с ним проблемы. Если такой нормальный шелест, здоровый, значит подшипник хороший. Если он шуршит, э скрипит или, или скрижищит, значит э подшипник тоже на замену. То есть все просто. Сложного нет абсолютно ничего. В дальнейшем визуально просто внимательно осматриваем все э, детали подвески. Э, обращаем внимание на сайлентблоки. Вот видите, тут сайлентблок нормальный, хороший и живой. Нижний тоже. А вот этот вот люфт, он выглядит вот так. То есть при раскачивании кольца, вот не знаю видно это или нет. Да, заметно, он. Как? Вот, вот эта резинка круглая, она изнашивается и а, опора начинает стучать. Также осматриваем внимательно пыльники шаровые. Видите, пыльник целый, не порванный, поэтому шаровая находится в нормальном состоянии. То же самое, проделываем а, с наконечником, тут тоже пыльник живой. Не сказать, что она прям такая су-супер бодрая, но еще не стучит, пыльник не порвался, то есть как бы все нормально. Осматриваем также пыльник кардана, не поврежден ли он, потому что если он лопнут, через трещину выйдет солидол, смазка, и она.. И кардан захрустит в течение там очень короткого периода времени Ну, в зависимости от того, если у вас частые дожди, и грязь То э, кардан выйдет из строя очень-очень быстро Осмотрим движок Такой он снизу, очень важный момент Идеально, когда движок сухой Тут, видите, есть потеки масла Ну, как бы капель нету таких очевидных а, Так что а, ничего такого криминального я тут не вижу Ну, мокрый движок, но ну, я опять-таки повторяю идеальный сухой движок бывает очень редко это скорее исключение чем правило у машины нету опять таки защиты это не очень хорошо старайтесь всегда этому уделять внимание потому что если защиты нету значит ну к машине небрежно относились как минимум а как максимум может быть она была ударена и просто люди не заморачиваясь выкинули ее она была сломана и не поставили новую то есть наличие у машины Защита мотора это очень такой хороший знак. Который не говорит, конечно, о том, что машина идеальная, но как бы это плюс. Вот видите, мотор не мытый, мотор сверху довольно сухой. Здесь сбоку из-под головки никаких потеков нету. Здесь тоже все нормально. Машина не битая, герметик заводской. Контактная сварка. Видите? Вот. Лонжерон не менялся. Правый то же самое, все четко, все по заводскому. Машину на заводе собирает робот. Этот робот соединяет две детали и приваривает им таким аппаратом, который не делает шоу полностью по, по всей длине. Он прихватывает железо в нескольких местах. Вот. Там идет такой бешеный нагрев до высокой температуры и части кузова между собой привариваются. Так вот, на месте этих нагревов вот такие вот остаются следы, которые и являются, по сути дела, Контактной сваркой. Нужно внимательно смотреть на них, потому что бывают такие умники ну это виртуазовы своего дело, которые их имитируют. И а, таким вот кирном круглым бьют по железу, как будто бы это контактная сварка. Будьте внимательны и на эту уловку не попадитесь. Здесь тоже лонжерон целый, нетронутый. Там все тоже нормально. То есть машина вперед не битая. Это очевидно прямо для меня. Об этом я уже говорил. Заводим. Вытаскиваем щуп и смотрим, не, не идет ли оттуда дымок. Так, далее. Очень-очень-очень важный момент. Я три повторяю. Обязательно обратите на него внимание. Это зубчатый ремень. Мы можем визуально проверить его. Я снял крышку. Сейчас включу фонарик. Вот видите, как бы можно визуально тоже сделать какие-то выводы. Но а, будьте готовы к тому, что это как бы довольно-таки относительно. Вот видите, на ремне... Еще есть надписи, значит он э, не очень долго вращался и буквы еще не стерлись Но опять-таки это не стопроцентная информация, которую вы получаете как вот визуально Надо понимать, что может быть там просто какая-то супер крепкая краска на этом ремне То есть визуальный смотр вам гарантия того, что ремень был заменен, не дает Там есть еще такой способ, нужно на форумах поискать С помощью штангеля э, мерится ширина ремня То есть э, изношенный ремень, он со временем расширяется Находите цифры, измеряете ремень и можете получить представление о том Ну опять таки не Не полную информацию, а представление о том Менялся ремень или нет Я считаю, что этот ремень, э, что эти ремни Вернее, были заменены Ну потому что внешний вид э, Говорит мне о том, что они довольно свежие Ну проехали 20 или 30 тысяч В моем понимании, могу конечно ошибаться Если, если есть люди, которые Владеют информацией по поводу того Как точно проверить, сколько ремень прошел Пожалуйста, поделитесь в комментариях И э, расскажите нам о том как вы это делаете многие пишут на крышках на стакане на, вот, вот, вот таким вот образом примерно пишут э, километраж при котором был заменен ремень ну как бы этому верить это более чем наивно я так считаю если вы покупаете машину у знакомого который вас не, не, не обманет да там можно это написать ну понимаете что Надпись может нанести что угодно Факт того, заменен ремень или нет Может стать поводом для торгов ну, О ладах я не говорю, там стоит очень недорого На сложных движках, особенно на дизельных Это стоит довольно-таки дорого И э, если ремень не был заменен Это как бы повод поторговаться Потому что как бы, бесплатно никто его не поменяет вот. Всегда обращайте внимание, внимание на него Потому что лично у меня Я продал машину И через там, несколько месяцев у меня, Это еще было дома я в то время так еще плотно перекупкой не занимался, и мне парнишка звонит спрашивает, Загир, ты когда менял ремень? Я говорю, ну вот я же тебе сказал, там, через 5-6 тысяч нужно, короче, его поменять. Он проехал там, 20 или 30 тысяч, у него ремень порвался. То есть человек попал на капиталку, погнуло клапана, и, не знаю, там, что у него было с поршнями, что-то нами. В общем, обрыв ремня, если у вас в. Головки нет выемок, вам грозит капиталкой. Будьте внимательны и не попадайте в такую ситуацию, когда у вас рвется ремень. Это вам очень дорого обойдется. Так, ребят, сейчас попробую вытянуть эту вмятину, которая у нас есть на двери. Наносим на грибок клей и прикладываем так, чтобы он оказался максимально по центру от самой глубокой точки вмятины и оставляем его вот так на некоторое время итак клей у нас застыл и сейчас пробуем мы вмятину выточить вот такими вот аккуратными движениями не надо торопиться потому что я еще раз повторяю шишка или бугорок это ничуть не лучше вмятина а в некоторых случаях даже хуже уже после первого захода вмятина стала в два раза меньше. Сейчас мы еще пару раз ее поднимем. И думаю, что она практически по нулям. Ну, конечно, будет там чуть-чуть точечка. Но такого безобразия, как раньше, не будет. Берем вот такой вот маленький грибок. Обезжириваем его. Обязательно надо Потому что, если вы не обезжирите, он отлетит. Удлинитель постоянно приходится бегать к розетке. Потому что пистолет остывает очень быстро. Это вот фирменные грибки. Вюртовские. На них есть такие потом покажу отметочки то есть можно грибок четко калибровать итак, достаем моего большого друга которого зовут мини лифтер это а, не фирменный, не вюртовский потому что по моему, если не ошибаюсь вюрт а, впервые выпустила его он не имеет разлежных ножек они у него зафиксированы, просто плавающие бывают еще ножки, которые можно раздвинуть или сузить вот так вот его одеваем на наш грибок и возьму и вот такими вот движениями поднимаем вмятину сейчас он стрелит опа отстрелил так вмятины почти что не осталось остался маленький след сейчас мы еще раз не приклеимся внимательно центруем вот. и будем поднимать ее с помощью моего друга верного друга мини лифтера и так одеваем мини лифтер на грибок и такими легкими движениями вот так вот перемещая потому что ножки они массируют как бы хоть в массажа вмятина устраняется я приклеюсь еще раз и потом уже отбойником постучу клей не успевает нагреваться очень важный момент это подготовка рабочего места вот видите у меня нет удлинителя мне приходится бегать я теряю время и качество работы снижается всегда прежде чем начать работу Приготовьте свое место, где вы будете работать, чтобы все у вас было по полочкам и все было под руками. Так, последний раз. Цепляем мини-лифтер. Аккуратными, плавными движениями. И поднимаем вмятину. Вот сейчас он очень хорошо приклеился. И вмятина у нас выйдет. Опа. По идее, для мини нужен синий клей, но у меня он закончился. Никак не дает до магазина, чтобы его купить. Он подается далеко не везде. Ну, как бы белым тоже обхожусь, поэтому пока не, пока не припекло. Как только будет такая работа, для которой нужен синий клей, поеду и куплю. И уже будет намного легче с этими мятинами воевать. Ну вот, ребят, что у нас получилось. Видите, вот мятинка осталась. Такая маленькая. Это, это опять-таки камера показывает ее живую, ее практически не видно Эту вмятину можно без проблем убрать по нулям Для этого нужно отодвинуть рубашку двери стекла Ставить э, экран защитный И с помощью клюшки э, аккуратненько выдавить ее То есть мятину не будет видно совсем Я не буду заморачиваться, потому что ну, машина эта э, не новая И никто на эту вмятинку не будет внимания обращать Тем более, что ее практически уже не видно я надеюсь, что этот маленький пример вам показал возможности просто клеевой системы, даже без, без клюшек. ПДР это очень сильная технология, я всем рекомендую обратить на нее внимание и пользоваться, потому что ну, на самом деле э очень часто можно э в буквальном смысле творить чудеса с ее помощью. То, что нам кажется страшным э заломом там, или большой мятиной, за какой-то час превращается в идеально ровный нормальный элемент. Берите на вооружение, используйте, это очень-очень нужная вещь для прикупщика просто незаменимая.